Короче говоря, сегодня я решил подфармить короны. Эм, полтинчик сам себя не наберет. Как раз за 4 дня до окончания рейтинговых матчей я все-таки про них вспомнил. И, знаете, я просто охренел после того, как запустился. Блин, как же я люблю первый раунд, да, особенно на 20-х лигах, где играют, ну, не самые сильные игроки, мягко говоря. Да, именно это я имею в виду. они еще, видимо, не проснулись. Так, подсадка. И последний еще должен быть наверху, по идее, ну-ка. Знаете ли, как-то быстро мне удавалось забирать награды, проходить уже на шестнадцатую лигу. Да уж, но не все было так гладко, эта карта окраина меня просто преследовала, я деться от нее никуда не мог. Радовало лишь то, что первый раунд я забирал. Просто шикарно, делая кружаки. И, разумеется, награды становились все вкуснее, я уже 113 корон получал. Кстати, поначалу играл только штурмовиком, как вы заметили, использовал сайгры R15, так... Прокидывал сначала подствол гранату, ну и потом заходил Такие вот хедшоты Оу, да парни еще в боевых шлемаках играют зря, слепо пожалел Так, лево Боже, они такие предсказуемые Так, ну и пятого надо забирать Ну и вместе с темой 113 корон придачу Возможно, кто-то уже догадывается, куда я сейчас закину этот подствол. Так, я вам уже в одном из роликов показывал вот такой вот прокид. И походу на ремонт работает. 150 корон получаем. Девятая лига. Так, даю вам 3 секунды, чтобы угадать, каким классом я играю сейчас. Да, именно медик. И мы с Айга Кастом у меня в руках. Так, ребят, решили зайти на один. Но есть один маленький нюанс. Меня-то не пропустили. И очередной подгончик на 150 корон. Восьмая лига. Продолжаем играть. На этот раз опять соиграй И вот такой прокид, который я уже миллион раз вам показывал Он все еще работает 150 корон Седьмая лига, между прочим Кстати, как вы думаете, дайду ли я до первой в таком темпе? Так, и кстати, уже на следующий день после очередной ремки Такой нежданный подгон получил на тысячу корон Оказывается, это было такое задание Награда за которую даются совершенно внезапно Так, еще 150 И мы уже в пятой лиге Блин, а сколько крон я уже поднял, вы помните? В начале вроде бы было 45-600. Так, второго забираем. Медика, ну и конечно. Этого пацанчика. Так, еще плюс 225. Уже четвертая лига. Еще 225. Почти 50 тысяч. Это такой экспериментальный формат. Если вам понравилось непременно, ставьте лайк. Если наберем их много, обязательно продолжу. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Пока-пока.